добрый день друзья вы все знаете что 15 июля у нас пройдет очередной уже третий закрытый показ это благотворительное мероприятие и все деньги после закрытых показов мы передаем на благотворительность после первого закрытого показа мы адресно помогли семьям купили продукты питания после второго мероприятия мы передали деньги на ремонт детского дома-интерната номер 12 и в этот раз мы решили помочь маруфу и его маме ирине у маруфа диагноз дцп и ему необходимо кресло, для того, чтобы ему можно было самому передвигаться, так как его мама постоянно носит его на руках. И сейчас мы познакомимся с Ириной Маруфом. Я задам им несколько вопросов, для того, чтобы вы могли лучше узнать о нем. Маруф родился с диагнозом ДЦП. С рождения он не ходит. На данный момент мы наблюдаемся у нефрологов на лечение гемодиализом. Бесплатно? Ну, их очень мало, которые... То, есть то что нам в основном выписали, мы покупаем за свой счет, потому что их в списке просто нет. А бесплатно те, которые, простите, дешевые просто. Мы ездим на протяжении шести лет уже через день, понедельник, среда, пятница, у нас постоянный график. Вот с 1 января этого года нам выделили транспорт, город выделил транспорт, нас из дома отвозят до, ди до Диализа и обратно домой. То есть, А раньше на автобусах добирались. Как-то своим транспортом, да. Он учится на домашнем обучении, ограничения у него только то, что вот он э, сидеть только, ему можно вставать. Он, он не может, он не чувствует опоры. То есть не двигаться, не, не ползать ему не, он не может просто-напросто. У нас в семье пять человек, кроме Маруфа, у меня еще двое детей, но они как бы здоровые. В семье у нас работает только папа, так как я нахожусь по уходу за ребенком инвалидом. А пособие по у нас только пенсия Маруфа. И там детские пособия, и все, больше ничего. Нам помогает фонд «Рука помощи». Мы, допустим, покупаем препараты на месяц, им чеки отдаем, они нам эти деньги возвращают мне обратно на карточку, чтобы я уже на следующий месяц уже закупала. Фонд мы вместе обратили через паллиативную помощь «Перворайска». Они нам предложили, что вот есть такое, что можно пробовать собрать деньги. И эти деньги пойдут на приобретение электроколяски для Амаруфа, чтобы он сам передвигался для его передвижения, чтобы ему даже легче было, да и мне легче, потому что я его таскаю на руках, он, он тяжел, на самом деле. Так ему легче будет. Даже в больнице мы лежим, чтобы из кабинета в кабинет он сам уже. Хорошо. Спасибо большое вам, Ирина, за то, что на вопросы. Мы постараемся как можно больше собрать людей на наш закрытый показ и Хорошо. передать вам те деньги, которые мы соберем. Ну, спасибо большое. Ну вот, мы поговорили с Маруфом и Ириной, и э, сейчас вы немного лучше знаете его историю. Э, и я приглашаю вас на наше мероприятие, оно пройдет 15 июля. И чем больше людей придет, тем большую помощь мы сможем оказать э, Ирине и Маруфу. Поэтому приходите, я буду рад вас э, видеть всех. Мероприятие пройдет на, в отеле на Московской горке по адресу Московская, 131, э, 15 июля в 3 часа. Билеты лучше приобретать заранее. Для приобретения билетов звоните по телефонам, указанным сейчас на экране. И также пишите нам в директ, в инстаграме. Вот наши аккаунты, вы их тоже видите на экране. До встречи на закрытом показе!